на котором хранилось полторы тысячи снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены 6 пунктов управления, в том числе оперативные группы войск ЮГ, 79-й десанта штурмовой и 57-й механизированный бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Солидар, 6 складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области Ивана Дарьевка, Зайцева, Звановка, Артемовск, Донецкой Республики и Харьков. А также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 27 районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган». Поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинск и Ленинская Донецкой народной Республики, А также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенская Николаевская область. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетами и войсками и артиллерией.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 Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленой Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькая, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушевка, Харьковская область, Чернобаевка, Грозовое, в Херсонская область и Александрополье, Луганской Народной Республики. Перехвачены 9 украинских баллистических ракет у в районах Чернобаевки, Херсонской области, Первомайской Донецкой Народной Республики, Хорошего, Славяносердска, Калинова, Троицкого и Стаханова Луганской Народной Республики и 8 реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин и реактивных систем залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники.